Привет, дорогие друзья! С вами Игорь Мерлин. Игорь Мерлин Ком представляет Мы с вами переходим к той части, которая позволит вам еще лучше, еще глубже войти в тему предназначения. Для того, чтобы этим заняться прямо сейчас, сядьте удобно и просто закройте глаза и меня слушайте. Представьте себе, что у вас есть семь различных путей, семь предназначений. Какие они могли бы быть? Представьте себе, вот кроме того, что вы сейчас, чем вы сейчас занимаетесь, представьте себе сейчас прям вот нечто, чем бы вы могли заниматься. Первое. Представили. Второе. Чем бы вторым вы могли бы заниматься? Представили. Теперь третье. Теперь четвертое. Теперь пятое. Неважно, что придет в голову, ну, вот что пришло, то и пришло. Теперь шестое. нечто седьмое и теперь вспомните что вам пришло можно в разном в разной последовательности Но главное чтобы все семь вспомнили первое второе третье четвертое пятое шестое седьмое Теперь, пожалуйста, откройте глаза. Откройте глаза. Угу. И пора нам идти дальше. Для этого нам понадобится свеча. Вот прямо сейчас свечку нужно зажечь. Берем три спички. Берем три спички левой рукой, внимание, зажигаем и зажигаем свечу, дожигаем спички, чтобы они догорели почти до основания. Вот, чтобы вы видели, у меня тут свеча есть. Видите, горит еще. Горит, догорает. Все, догорело. И теперь, дорогие друзья, представьте себе, что вы находитесь в неком пространстве предназначения. Глаза пока открыты. И это пространство предназначения, оно совпадает с тем, что вы сейчас видите. Потому что это пространство, оно находится у нас здесь, в нашем пространстве, в нашем мире. А теперь, дорогие друзья, необходимо взять купюру в левую руку о которой я говорил, вот денежную купюру, большим указательным пальцем, где-то в серединке, видите, да, где-то так, в серединке. И прям почувствуйте, как эта купюра связана с денежным потоком. Откройте глаза и пальцы немножко сильнее сожмите. Хорошо. Почувствовали, что купюра связана. Теперь откройте глаза, откройте глаза и возьмите книгу, которая у вас есть. И в этой книге, вот она, видите, по толщине, возьмите первые две трети примерно, понимаете, по толщине, то есть одна треть, две третьих от начала отступите и купюру положите, как вам удобно, на правую часть, либо выше, либо ниже, каким-то образом положите купюру. Закройте книгу. И положите книгу слева от клавиатуры. Желательно рядом со свечкой. И теперь двигаемся дальше. Возьмите банковские карточки, которые у вас есть. Две карточки. И положите их сверху на книгу. Ну, можно поперек, можно вдоль, неважно, важно. Главное, сверху положили. И теперь нужно взять несколько скидочных карт, ну, знаете, да? Вот у меня тут целая куча их. И вот эти карточки нужно положить поперек банковских. Вот смотрите, вот как-то у вас карточка лежит. Она вот так лежит, да? Видите? А эти надо поперек, чтобы получилось так, типа, крестообразно. И положите эту книгу снова слева, переплетом к себе. И теперь берете левую руку и кладете сверху на эти карточки. А правую руку кладете тыльной стороной к себе на коленке. На правую руку вот так кладете ее. И прямо сейчас я при помощи птичьего пера, помогу вам запустить механизм денежного предназначения. Глаза закройте и представьте себе, что под левой рукой у вас находятся некие денежные связи. Которые идут к другим людям, к банковским счетам, к эгрегору денег, к эгрегорам богатства, к эгрегорам миллионеров, к эгрегору счастья, к эгрегору здоровья, к эгрегору свободы, к эгрегору путешествий. Прямо из-под левой руки они идут. Прямо сейчас я начну сжигать перо, и в этом пламени те связи, которые у вас под рукой, они будут более надежными и, возможно, вы увидите некие процессы либо направления своего предназначения либо ситуации, либо людей, и мы начинаем вход. она очень хорошо горит. Раз, два, три. И вы прямо сейчас вошли в это пространство, где ваше предназначение становится более видимыми, более осязаемыми. И это пространство прямо сейчас дает вам энергию. И при помощи магического бубна сейчас мы с этой энергией немножко Поиграем. Итак, снова вспомните те семь направлений вашего предназначения, о которых мы и говорили. Что-то сейчас вам придет в голову, первое из них. И теперь приходит что-то второе. третье Прямо сейчас вспомните все остальные предназначения, которые вы уже видели. Если вы не видели, то сейчас у вас есть возможность их увидеть заново. Быть в этом состоянии несколько минут, и в этом состоянии необходимо создать некое вибрационное поле, которое через вашу левую руку будет притягивать некие еще возможности ваших предназначений от денежной энергетики. И вам нужно будет очень тихо петь звук «М» с закрытым ртом. Если у вас закончилось дыхание, вы вздыхаете еще раз и поете, продолжаете. Итак, начали. Снова обратите свой фокус внимания на то, что у вас происходит под рукой, под левой рукой. И прямо сейчас почувствуйте связь между ладонями левой и правой рук. И теперь мы с вами... Вот эту связь между левой и правой рукой через деньги через карточки через книгу через купюру которая лежит будем замыкать в единое кольцо энергия выходит из правой руки из ладони правой руки и входит из-под стола или где у вас книга лежит, через книгу, через купюру, через карточки и входит в ладонь левой руки. Потом проходит до локтя левой руки, до плеча. Потом проходит по плечам до правого плеча. Потом до правого локтя. Потом идет дальше по руке до кисти и потом с ладони снова устремляется по новому кругу. Вот таких кругов надо сейчас сделать 21. Итак, начали. Хорошо, хорошо отлично и теперь вы чувствуете как у вас денежная энергия замкнулась через предназначение и мне осталось произнести несколько заклинаний чтобы это работало еще сильнее я их произнесу шепотом. А ваша задача в это время петь звук. Итак, приготовились. и теперь медленно-медленно открывайте глаза и теперь банковские карточки и скидочные можно вернуть обратно где они у вас были они уже выполнили свою функцию и теперь настал черед нашей денежной купюры. Теперь откройте книгу там, где у вас заложена денежная купюра. Откройте. И по нижнему срезу, где купюра написана, знаете, такие гадания есть. Отступите так, чтобы был полный абзац. Сейчас я вам зачитаю, что вышло от меня. Зеркало правды. Этот магический ритуал позволяет не только определить, что именно является истинной причиной наших проблем и неприятностей. Вот какая фраза вам пришла, такую фразу вы и перепишете. Ну, чтобы по смыслу было. Одно-два предложения, не больше. Не надо абзац переписывать. Это нам понадобится на следующий раз. А теперь, дорогие друзья, берем листочек бумаги, который мы все приготовили, и складываем его по диагонали с угла на Получилась какая-то такая штука. Теперь те углы, которые остались, тоже складываем. Получилась какая-то вот такая фигура. Понятно, да? И теперь вот тот угол, который вот у вас тут остался, его складываем вот к этому углу. Так, берем и складываем его прикладываем и проглаживаем получилась какая-то еще фигура и теперь дорогие друзья наша задача вот этот лист разрезать ножницами на 7 частей и начинаете резать раз два 4 5 6 7 вот у нас получились 7 каких-то вот непонятных листов что-то там кусочки какие-то вот эти листы дорогие мои вам необходимо будет на эту ночь спрятать в укромном месте, в самом укромном месте, который вы найдете в своем жилище. Может быть это будет под матрасом, может быть в сейфе, может быть где-то под книгами, но вот эти семь кусочков вам необходимо спрятать. Купюру оставьте в книге и перепишите себе от руки только, перепишите себе на бумажечку, что у вас там вышло за предложение. А сейчас, дорогие друзья, как только мы закончим, вам нужно выпить хотя бы стакан прохладной воды и немножко лечь, полежать, вспомнить все семь направлений, которые вам пришли. Если вам не пришли семь, вспомните те, которые пришли и еще подумайте над тем, какие направления к вам придут, чтобы было до семи. А теперь, дорогие друзья, если вас интересует тема, о проклятии, сглазы, порчи, поставьте лайк под этим видео и обязательно подпишитесь на мой канал. У меня будет много видео, которые помогут вам разобраться и убрать причины разных этих деструктивных воздействий. Ну вот, собственно, и все, дорогие друзья. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока. Запишись на бесплатный мастер-класс.